بسم الله الرحمن الرحيم اللهم غشني فيه بالرحمن وارزقني فيه التوفيق والعصمى وطهر قلبي من غياه بالتهمى يا رحيما بعباده المؤمنين Аллах, в этот день надели меня своей милостью. Отдали от пороков и грехов. Очисти мое сердце от тьмы сомнений. О, всемилостивый к праведным Рабам. Смиллахи Рахману Рахим, во имя Аллаха, милостивого милосердного. Три качества верующего. Имам Джават сказал, верующему нужны три качества, первое из которых успех, во-вторых, верующему нужен внутренний проповедник, чтобы всегда быть бдительным и учиться у мира всегда. Говорите себе, как долго вы были забведены в отношении Бога. В-третьих, принимайте того, кто советует вам, даже если человек не практикующий, не практикующий. Например, если кто-то курит и Говорит вам, я курю, а вы не курите. Примите этот совет от них.